Добрый день друзья, с вами Дмитрий Лаптев. Сегодня я снова вышел на свежий воздух и отправился на рыбалку на озеро Синяковское. Посмотрим, что из этого выйдет. В ближайшем заболоченном озере я увидел уток. Проходя полями мимо осинника, я наткнулся на грибы и подосиновики. В народе их называют красноголовиками. На озере Синяковское дул довольно сильный ветер, временами моросил дождик. Не лучшие условия для рыбалки, но я решил испытать удачу. Друзья, первый чебачок Хорошенький Клев был вялый и неопределенный. Заметить поклевку можно было лишь по неестественному движению поплавка против ветра. I I you. Ну вот, друзья, я порыбачил Попробовал сегодня И удочку, и спиннинг Спиннинг кидал, но Ничего не поймал А на удочку, на червя поймал Несколько чебачков Мой лов Немного, но я провел время С удовольствием Пойду обратно Домой и по пути Еще покидаю спиннинг может быть, что-нибудь и попадется. Давайте, всем пока, удачи!